Всем привет! Добро пожаловать на канал Сеньоры Дайте где мы учим испанский язык за три минуты. Сегодня, как я вам обещала, мы разберем некоторые устойчивые выражения. Спор и пара. Я вам... Их, конечно, очень много, но я вам собрала их самые ключевые и выписала, которые очень часто используются в Испании. Давайте начнем. Начнем спор. пор. Por adelantado, заранее. Por ahora, пока что. Por lo tanto, поэтому... Por amor de Dios, вот это вот испанское вообще. Por amor de Dios, ради Бога, да, как бы, ради любви к Богу. Por amor de Dios, да. Por casualidad, случайно. Por dentro, внутри. Por desgracia, к сожалению. Por ejemplo, пример, например, да. Por eso, поэтому. Por favor, пожалуйста. Por fin, наконец-то. Por la mañana, утром. Пор ла tarde вечерам, пор ла ночи ночу, да, там или поздним вечерам, пор генераль в общем, пор ломбисто, очевидно, пор ми посредством, пор по крайней мере, пор ми с моей стороны, по нигун нигде, пор отра с другой стороны, по примера вес в первый раз, пор по отдельности, пор разумеется, либо конечно. Por к счастью. и por todas partes, повсюду. и пор último, напоследок. И сейчас у нас пор último, напоследок остались выражения с предлогом. Para. но no es para tanto. Ну, это не так уж и плохо, например, там, не преувеличивай, да, там, это... No es para tanto. Это не для того, чтобы тут истерики закатывать. и no es para bromas. Как бы мне не до шуток, ¿eh? мне не до шуток. Nunca es tarde para aprender. Никогда не поздно научиться. Да? Para entonces, в таком случае. Para mi, сюрприза, к моему удивлению. Para otra vez, другой раз. Para qué, для чего, с какой целью. Para siempre, навсегда. Para variar, на смену для разнообразия. Acertar, да. Acertar, para cual. Вот это вот испанское тоже выражение. Как близнецы, да, как два сапога, пара еще. Por cada uno, una, для каждого отдельно. Para comenzar, либо para empezar, для начала, да. Para divertirse, шутку. И para la venta, на продажу. В общем, и почему, когда я начинаю записывать видео, соседи у меня в подъезде решают кричать, боже мой, в общем, и на сегодня мы с вами все прошли, пересматриваем еще раз это видео, запоминаем все устойчивые выражения и подписываемся на мой канал, заходим на мою страничку, где вы найдете новый курс по испанскому языку для начинающих, заходите, все смотрите, изучайте и подписывайтесь на мой инстаграм.